Привет, ребята! Вы на канале Анна Кри. О, вы знаете, что вы попали на мои соревнования? На курк при это очень круто Абразиции фотографируемся. Это второй день соревнований. И сейчас утро. Я разминаюсь. Получила второе место, но в другой категории. Серебро тоже надо заслужить. Ну что, ребята, подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. Не забудьте нажать на колокольчик. А теперь настало время привета. Подходите в ссылки внизу и оставляйте комментарии. За самые оригинальные ком комментарии буду передавать привет.